Здравствуйте! Не забудьте поделиться этим роликом в соцсетях и поставить лайк, чтобы больше россиян и белорусов увидели и задумались. В этом выпуске я не буду рассказывать о мерзостях, которые совершали и совершают русские военные, так как люди, имеющие хоть каплю логики, прекрасно понимают, что пьяные неадекваты с оружием в руках, приехали в чужую страну, явно не бабушек через дороги переводить. На сегодняшний день большинство россиян уже и так прекрасно понимают, что их так званая спецоперация — это обычный захват украинской территории, и даже русские пропагандисты, если и упоминают о каком-то освобождении или нацизме, то все реже и на автомате. Когда началась первая волна полномасштабного вторжения, Кремлю особо важно было сохранить в тайне от россиян, что на самом деле происходит. Они боялись, что русские солдаты, особенно те, кто попал в Украину обманным путем, или те, кто просто не способен убивать, могут вернуться обратно и начать говорить правду. Поэтому абсолютное большинство русских военных были с дальних регионов России, такие как буряты, например, которых не жалко, и родственники которых за тысячи километров от Москвы не сумеют создать проблемы властям. Украинские жители — пережившие нападения со стороны Беларуси, рассказывают, что постоянно слышали автоматные очереди со стороны дислокации русских, хотя украинских военных там не было. После работы украинской артиллерии, россияне вместе с кадыровцами своих раненых просто добивали, так же как и дезертиров, потом или закапывали отжатыми у жителей экскаваторами, или сжигали в своих мобильных крематриях. Вопрос россиянам, а зачем вообще ваши власти отправляют в Украину крематории? Они просто и не собирались забирать тела погибших. Вагоны рефрижераторов с трупами русских военных и сейчас находятся в Украине. Как сообщают очевидцы, даже с подбитых русских самолетов после катапультирования у пилотов не раскрывались парашюты. Совпадение? Конечно нет. Убитые российские военные, которых не забрали и не собираются забирать, числятся как пропавшие без вести, а компенсация таким не предусмотрена. Вот так русская власть относится к своему народу. Даже если русские матери и ценят императорскую власть Путина выше, чем жизни своих детей, им нужно знать, вероятность того, что их сыновья погибли не от рук украинских защитников, а именно от рук армии Путина, очень большая. Ваш сын, родственник или знакомый, вполне мог быть застрелен вашими же военными, которые, кстати, часто между собой устраивали перестрелки под влиянием алкоголя. Вам повезло, если получили тело и смогли его похоронить. Чтобы скрывать потери россиян, лишь малая часть погибших вернулась на родину. Это еще одна из главных причин, почему Россия не хочет забирать свои трупы даже по просьбе Красного Креста. Если кто-то хочет знать правду, то спрашивать нужно у тех, кому удалось вернуться живыми обратно в Россию, или у жителей приграничных с Украиной областей, которые каждый день видят, как летят ракеты с России и Беларуси в сторону Украины, и давно уже не верят в миф, что Украина бомбит сама себя. Тем, кто слепо продолжает верить Путину, советую задуматься, почему те, кто против Путина, Попросту умирают, и лишь малая часть сидит в тюрьме. Совпадение. Почему за время так званой спецоперации умирают россияне, которые занимали высокие должности, таких как бывший руководитель службы внешней разведки Вячеслав Трубников, бывший вице-президент Газпромбанка Владислав Аваев, и это далеко не все. У вас, россияне, не возникают подозрения. Безумный бункерный дед не жалеет даже свое окружение, что уж говорить о вас и ваших детях. Все, что происходит в Украине, жители видят своими глазами и кричат об этом на весь мир. Россияне же формулируют свое понятие исключительно под влиянием лживых пропагандистов. Как думаете, кому верить? Украинский народ был, есть и будет лучше россиян, даже потому, что мы против каких-либо войн. А вас ждет судьба Северной Кореи, хотя вы уже не особо отличаетесь. Никто не отберет свободу в украинского народа.